Жара на неделе, вся аж упрели. и в мою смену на работе так пекло. Не ожидали все, конечно, в самом деле. Пожар возник вдруг. Почему? Из-за чего? Я в проходной, в охранной будке прохлаждался. Такой неистовый был солнце, очень жар. Вдруг крик откуда, не возьми, громко раздался. «Смотрите, люди, начинается пожар!» Я из охранной будки побыстрее вышел. Из интереса, что произошло в рабочий час. А дым над зданием с огнем чернущей пыши. Пожар возник на территории у нас. Вот где до интереса Все внимание У нас глазеть Довольно все Повлечены Глядят, как газопровод Взорвется в нагревании Снимать взялись пожар На камеры свои А черный дым Всю территорию окутал Но вдруг сирена И пожарники Как тут в черном дыму их не видать, но все же тушат. И газопровод, обчестники, спасут. Ну, слава богу, наконец-то потушили. И кто пожарных вызвал, всех благодарю. Жары попытки тот пожар воспламенили, но я в сомнении от чего и почему.